Жара, июль, а законы такие длинные и нудные, что читать их летними вечерами совсем не хочется. Не хочется, но и не надо. Мы подготовили для вас, предприниматели, короткий дайджест новостей, которые касаются бизнеса. Досмотрите до конца, и вам не придется читать длинные нудные законы. Меня зовут Юлия Гошина, я руководитель Центра сопровождения бизнеса Мирена. Мы оказываем бухгалтерские, юридические, маркетинговые услуги, а также услуги по финансовому планированию и постановке управленческого учета. Первая новость этого лета – электронную цифровую подпись теперь можно получить в налоговой бесплатно. Сделать это могут руководители коммерческих организаций, нотариусы и индивидуальные предприниматели. Физические лица и руководители госучреждений получить такую подпись в налоговой не смогут. Электронная подпись будет действовать 15 месяцев и будет некопируемой, поэтому руководители не смогут сделать копию для своих бухгалтеров или тендерных специалистов. Таким сотрудникам, которым необходимо подписывать документы от имени организации, придется заказать отдельную электронную подпись физического лица, и получить электронную доверенность от организации. Получить такую электронную подпись физическим лицам придется по старинке в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах. Для того, чтобы получить электронную цифровую подпись в налоговой, заявителю необходимо будет сначала предварительно записаться на прием. В назначенное время явиться лично. При себе надо будет иметь заявление, паспорт и СНИЛС. Там в налоговый он пройдет идентификацию. Также на приеме в налоговый заявителю надо будет иметь с собой сертифицированный носитель ключевой информации. Приобрести такой носитель можно у дистрибьюторов-производителей или в специализированных интернет-магазинах. Также можно использовать уже имеющиеся носители, если они соответствуют требованиям. Новость номер два. С 1 июля все социальные пособия теперь будут перечисляться исключительно на карту платежной системы МИР. Остаются, правда, альтернативные способы получения социальных пособий. Это банковский перевод, подразумевающий последующее снятие денег со сберкнижки, или получение пособий через отделение почты. Новость номер три. С 1 июля в налоговый кодекс вводятся новые основания, по которым налоговая декларация по НДС будет считаться незданной. Эти основания – несоответствие контрольных соотношений. Перечень контрольных соотношений декларации по НДС определен еще письмом ФНС от 23 марта 2015 года, номер «ГД» Дефис 4, дефис 3, дробь 45, 50, собака. Только раньше при обнаружении таких несоответствий декларацию принимали, но требовали пояснений. Теперь же с 1 июля такие декларации будут считаться непринятыми, о чем вам налоговый орган сообщит на следующий рабочий день. И у вас будет ровно 5 дней, чтобы исправить несоответствие и подать новую декларацию. Только тогда будет считаться, что декларация сдана в срок подачи первой признанной непринятой декларации. Новость номер 4. С 1 июля ввели новые формы счетов фактур, деклараций и регистров по НДС. Применять их надо будет абсолютно всем, но вот заполнять новые графы, надо будет только тем, кто имеет дело с прослеживаемыми товарами. Прослеживаемость это не маркировка, но очень на нее похоже. Отличие состоит в том, что следят не за каждой конкретной единицей товара, ввезенного на территорию Российской Федерации, а за партией в целом. Список прослеживаемых товаров утвержден в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 25.06.2019 года. Номер 807. В него входят бытовые холодильники, морозильники, автопогрузчики, детские коляски, детские автокресла и так далее. Полный список вы найдете в описании. И пятое. Самая горячая новость этого лета. 1 июля 2021 года заканчивается переходный период по применению онлайн кас И теперь онлайн-кассы должны будут применять даже индивидуальные предприниматели без сотрудников, которые принимают наличные платежи или платежи от физических лиц в любом виде. Также с 1 июля ужесточаются требования к администрациям рынков. Общее правило таково, что на рынках можно работать без онлайн-кассы, но исключений так много, что под них попадают большинство. Это работающие в помещении крытого рынка или на улице в палатках с автофургона, продающие одежду, кожаные изделия, ковры, товары медицинского назначения, мебель, а также предприниматели, реализующие маркированные товары. Эти предприниматели, торгующие на рынках, обязаны использовать онлайн-кассу. По-прежнему не применять онлайн-кассу смогут индивидуальные предприниматели, перешедшие на налог на профессиональный доход, то есть самозанятые, а также некоторые индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по патентному режиму налогообложения, но только определенных видов деятельности. Так, например, парикмахеры в исключение не попали, и с 1 июля они обязаны будут выдавать чеки. Полный список тех предпринимателей, которые работают на патентной системе налогообложения и могут не применять кассовые аппараты, мы оставим в описании, так как он очень длинный. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и делитесь этим роликом со своими партнерами. Верьте в себя и у вас все получится.